Здравствуйте, друзья! Западные эксперты обеспокоены потерей устойчивости этой группировки. Отказ от отхода на вторую линию обороны уже привел к образованию котла, вырваться из которых на сегодняшний день на рубеж Харьков-Днепропетровск невозможно. Дальнейшее сковывание сил противника на занимаемых рубежах неизбежно закончится катастрофой. Это логично, об этом мы говорили достаточно давно. А вот Герштав по селу сегодня сообщил о том, что украинские войска отбивают атаки противника под Авдеевкой в районе поселка Верхнеторецкого и признал обход города севера. Верхнеторецкая прикрывает стратегическую трассу Константиновка-Донецк. Разведка Британии, между тем, сообщает, что Россия добилась успехов на Юрике и Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои. Цитата, в ближайшее время русские будут максимально наращивать ракетные удары в разные точки. Их задача – показать, что в этой стране нет точки, где можно быть в безопасности. И это одна из ключевых задач на этот момент в психологической части войны», – сообщил глава МВД Киевского режима. Он немножко ошибается – это не психологическая война, это уничтожение инфраструктуры и, кроме всего, запасов топлива для вооруженных сил Киевского режима. Украинские СМИ пишут, что под изюмом украинскими ПВО 24 марта был сбит российский Су-35. Ну, во-первых, не наш, а ваш. А во-вторых, не 24 марта, а две недели назад. По данным киевского режима, сегодня сбит 250-й самолет или вертолет, они так и не разобрались, российских вооруженных сил. А вот Зеленский заявляет, что у русских еще очень много военных машин, которые едут и едут. Цитата. «Есть города, где так много танков, что образуются танковые пробки». И совершенно непонятно, ведь говорилось о том, что и ракеты, и техника, и все остальное уже на исходе. Это еще две недели сообщалось, что выгребаются последние запасы из стратегического резерва. Еще одна дневная сводка ГИФТАБа ВСУ, в которой говорится очень интересные вещи. Во-первых, противник подрывает мосты в ряде населенных пунктов, укрепляя оборону. И сразу за этим следует, что противник в районе Изюм проводит перегруппировку и пополнение боеприпасов с целью возобновления на Славянск. Такое впечатление, что вчера и позавчера на Славянск не наступали. В Луганской области россияне по-прежнему не имеют контроля над всей территорией Рубежного. Сообщается о том, что бои идут на южной оконечности города. В Донецкой области сообщается о штурму позиции ВСУ на подступах к Нью-Йорку, то есть идет движение в сторону позиции ВСУ под горловкой. Идут и попытки занять позиции для штурма угледара, которому подходит со стороны волновахи. Ну, то, спасибо, что вы признали очевидное. Ну и наконец, в Мариуполе противник продолжает продвижение к центру города и огневое поражение позиций украинских войск. В сочетании с подрывом мостовым переходе в глухую оборону это все звучит очень как-то ну, странно. В голову пристань Херсонской области вошли многочисленные русские войска, сообщил местный депутат. Но заметьте, вошли только сегодня. А вот немецкая газета Bild внезапно озаботилась э, сохранением прав военнопленных и показала кадры расправы над российскими военнопленными, сопроводив их, правда, странной фразой «Путинская война становится все ужаснее». Ну, это мы уже слышали. Гитлер сжигал людей в крематориях, а виноват был Сталин. А тем временем глава Минсельхоза федеральной земли баден вюртенберг Герхаук на полном серьезе призвал немцев померзнуть на зло русским. Цитата, «Нам надо перекрыть газовые и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс. 15 градусов зимой можно пережить в свитере. От этого никто не умрет». Ну, я могу только прислать свитер, хотя, в принципе, может, вы своими обойдетесь. Только имейте в виду, что ЕС останется зависимый от российских энергоносителей как минимум до 2027 -го года. И это не мои слова. Об этом сегодня заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Ну а Путин поручил правительству с 1 апреля обеспечить продажу газа исключительно за рубли. Я так понимаю, что за март еще успеют рассчитаться долларами и евро, но с 1 апреля, в день дурака, ребята, готовьтесь. Тем временем в Одессе торгуют гуманитарной помощью из Польши, и точно такие же консервы уже появились на черном рынке Николаева. А турки обнаружили очередную трефующую мину у побережья Болгарии, сейчас ее уничтожили. Еще одна новость из-за границы. Любое военное вторжение в Армению приведет к немедные ответы вооруженных сил Ирана, сообщили в корпус стражей Исламской революции. Ну и возвращаясь к пыткам и издевательствам над пленными, напомню, что это давняя традиция наших теперь уже не партнеров. Был у Карла XII такой генерал Ротшильд. Именно он в 1706 году приказал уничтожить российских военно, русских военнопленных, среди которых, кстати, было много немцев. Им предложили отойти в сторону, но они сказали, что не отойдут, это русские. Ну, чем закончилось, понятно. Так вот, современным европейцам стоило бы быть не менее честными, чем генерал Редширд. Он, по крайней мере, честно говорил, что не считает русских людьми. И не прятался за словами о демократии. И напоследок, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ, Морал в интервью cnn сообщил цитата нам не стоит недооценивать готовственных русских терпеть боль вся их история убеждает в этом ради победы они готовы терпеть много и долго боевые действия второй чеченской войны продолжались 10 месяцев а общей сложности русские провозились 8 лет в сирии тоже все было не быстро так что не готовы терпеть мы здесь на западе даже представить себе не можем как долго но ну, а мы можем до победы на этом все всего вам доброго до свидания.